В потоке жизни мы не успеваем ценить те моменты, что нам дается не за что-то, просто так. Признания, совсем незначительные комплименты. Для нас это все временный пустяк. В потоке взглядов мы не видим тех, в ком голод съедает сердце от незыблемой тоски. Ведь узор наш не направлен на партнера, он устремлен к ярчайшим особям опустошенных лиц. Мы так слепы, когда нам нужно открыть очи, взглянув на небо, сказать «Да, я все еще жива, я вижу свет, я слышу звуки, не иду на ощупь и близкими своими так горда». И в каждой мелочи ты можешь видеть ценность. Поверь, ведь в совокупности и сила, и мечта. Цена, которая граничит с миром, и у которой беспредельная величина.